Вот этот маркер, он не стирается от обычной воды, как бы раскрывается как веером, да. Можно еще брать зубочистку в пигменте, обмакивать и себе намечать точечки. Тут один нажим, тут другой, тут уже третий. Можно ли по мастер-классам реально стать лучшим мастером? Ну, я думаю, да, можно. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я все еще нахожусь на Бали. И я постриглась. Видите? Я вернула себя прежнюю. Наконец-то я хожу без этих всех дулик, которые мешали мне работать и вообще жить нормально. Так вот, сегодня я хочу вам сказать, что вы опять не увидите меня в видео, я просто записываю для вас подводку, потому что в день, когда приехал наш амбассадор Зарина Хаитова, я заболела, и она проводила мастер-класс без меня. Видео, тем не менее, очень интересное, она ответила на все вопросы, которые ей задавали, и если у вас вдруг остались какие-то еще вопросы, пишите их, а мы обязательно доснимем что-нибудь интересное, и более того, так как я здесь надолго, я планирую и здесь записывать для вас видео уроки, и вообще, в принципе, видео все возобновлять. Ну и, как обычно, подпишитесь на канал, поставьте Ставьте уведомления, чтобы вы видели все мои видео, потому что в формате новостей мои видео будут выходить, и надо смотреть их прямо вот сразу с пылу и с жару. Всем пока. Примерно ориентир для апексов. То есть, видишь, я вот эту чуть-чуть срежу, потому что mm -hmm. она тут, в принципе, рост этот не нужен, он как бы форму прогибает. И пониже, по нижней границе ловлю симметрию. смотрим на меня нахожу центр примерно уже опять же на глаз начало головки конец хвостик да как определяю mm -hmm. слегка касаюсь ноздри и по внешнему уголочку ну, где-то вот здесь вот будет примерно апекс тоже между зрачком смотрим на меня и нас ну, где так. Ну, в принципе, у модели и так хорошо видно, да? Свои апексы тоже. Здесь форма красивая уже, своя тоже. Паста бровная, так она и называется. называется. Броу паста, да. Верхняя граница, нижняя. Ты потом как-то карандашом... Проводишь, чтобы форма была Карандашом, да, еще, потому что, видишь, модели растут бровки сюда, да, да, да, более, скажем так, то есть туда просто сложно будет ниточкой добраться, я потом карандашом еще чуть-чуть поярче сделаю. эскиз. Мы эту бровь возьмем за ориентир и приподнимем эту, потому что здесь взгляд такой более открытый получается, и поэтому будем на нее ориентироваться уже. Здесь нарисую сразу же наискосок линии, головки наискосок обычно я закрашиваю, делаю не прямые, а именно наискосок. И уже беру обычный белый карандаш, чуть-чуть прошу приподнять наоборот и довожу свою линию. Цвет бровей у вас будет слегка с коричневинкой, приближен к натуральному цвету волос. Какой-то такой кардинальной яркости вы все равно не увидите, потому что слишком яркий оттенок я вам брать не буду. Сейчас вам самое главное посмотреть форму. А по цвету? Нет, а почти все свое остается. Сейчас же модные закругленные, как у вас. Закругленные такие, закругленные. Ну вот у вас они более... Ну, они такие более пологие, наоборот. Да-да-да, пологие, ну, я выразилась так, а у меня более углы. Выражены. Да я бы не сказала, что, в принципе, я ну чуть-чуть, ну, может, быть, капельку. А вообще вот приходят клиенты, кардинально меняется? Нет. как бы такой то, как Велосипед не изобретаем, да, то есть смотрим именно. Нет, но сейчас есть модные формы, есть как бы то, что... А, ну, если есть такой запрос, например, да, вот эти хвостики сейчас лихие брови, да, вот называют, а harbor. их приподнимают honor. вот так, туда уводят, то я клиента предупреждаю, что, естественно, свои придется постоянно подщипывать, да, хвостики, естественно, останутся прокрашенными. А -а -а. И это не очень красиво будет, потому что у вас свой рост здесь, а хвосты будут нарисованы там. Мне вообще интересно, насколько это людям идет. Это честно говоря вот ну как бы у меня они не было такого проходят. чтобы резко прям вот так кардинально менять форму в принципе у меня даже работы такие они как бы натуральные да у -у -у. то есть как бы человек видит и идет на это ну, визуально все равно кажется что меняется человек потому что просто нас более я конечно форма бровей же более заполнены вот эти пробельчики все заполняются Она такая более аккуратная ухоженная сразу да да да и вот тоже асимметрия справляется вот тоже все равно меняется визуально человек. То есть, получается, обычно, несмотря на то, что это белая карандашки, им понятно, в принципе, какая будет форма, да? Да, потому что все равно же границы видно. и тем более, видишь, мы тут сильно не меняли форму. В принципе, человеку должно быть привычно то, что он обычно видит. А бывает такое, что прислали фотографии или показывают, тут хочу вот такие? Ну, чаще всего по цвету, по плотности. Они по, ну, по форме тоже иногда бывают но обычно я всегда говорю, что нужно вживую посмотреть, потому что иначе придется просто, ну, как бы предупреждать человека о том, что будет нарисованная бровь, а ваши волосы будут здесь расти. Ну, то есть как бы это уже сейчас некрасиво. А луковицы никак не страдают? Нет, абсолютно, потому что работа идет в поверхностных слоях дерма, а луковички растут намного глубже. Тогда раньше брови на большую глубину гораздо делали, потому что были татуировочные вот эти да, вот пигменты, да, да. и они именно делались как татуировки, не как перманентный макияж, именно прям как татуировки. Они еще, и, как правило, становятся какими синими, фиолетовыми, потому что это сейчас есть хорошие и пигменты и, и совсем техники другие. А тогда вполне это могло быть. Ну, все, в принципе, можно показать эскиз клиенту. Смотрим. И если есть какие-то пожелания, то говорим сейчас. По форме, значит, в принципе, будет прокрас у вас. Ничего не меняется, как видите, у -у -у. да? Чуть-чуть вот здесь сверху нарастим, потому что вот эта Красиво. часть идет у вас чуть-чуть повыше, да естественно, я сделаю коррекцию. Кстати, а по ширине они одинаковые, так, потому что визуально не могу определить. По ширине они одинаковые, потому что смотрите, вот эта часть делает бровь как бы как будто бы она шире из-за того, ага. что вот эту мы не убрали. Когда вот это все почистится, а, визуально есть, уже убрать, да, да будет ровненько. Угу. Ну, короче, когда получится как раз глаз открывается. Да, он чуть-чуть прям слегонечко так. так а вот с этим... Угу. Прям вот вот здесь, вдруг? вот mm -hmm. да. все по вашей, у вас хорошая очень хорошая форма от и до. Да, поэтому все вписывается. Чем ты фиксируешь эскиз? Дополнительно я еще фиксирую вот таким маркером. Почему ты выбирала именно маркер? Он легко стирается в тот момент, когда я мне это нужно. Mm -hmm. да? Да-да-да. Потому что, в принципе, мне нужен только первый проход. Мой самый важный первый проход. Я стараюсь максимально хорошо тоже закрепить форму. А пилот, он слишком долго, да, остается? Он долго, да. Сложно потом в конце стирается. Вот этот маркер, он не стирается от обычной воды. Если mm -hmm. зеленым мылом стираешь, он не стирается. Если нужно его убрать, то уже вазелинчиком потереть, то легко, быстренько все уходит. И ты не боишься потерять эскиз, раз он так легко стирается? Уже сейчас нет, не боюсь. Но если бы, например, я была начинающим мастером, то все-таки я использовала бы ручку пилот. пилот, да. пилот да? да, да, да. Что касается цвета, в принципе, мы уже обсудили. Я возьму русый и теплый каштан. Теплый каштан, потому что кожа достаточно такая жирная, плотненькая. Да, да, жили да чтобы у нас сожили бровки такие более в коричневом цвете, да? Точнее, теплыми. Потому что, в принципе, здесь сильно теплый тоже не нужен, что-то такое нейтральное нужно. И опять же, на первой процедуре я не стараюсь закрасить все прям полностью сразу, да? А какую ты машинку используешь для того, чтобы... Машинка точно так же, как Xeon спектра S, как на губах. Картридж Квадрон 0,25. 0,25, да? Почему ты используешь именно 0,25, а не 0,30, допустим, то же самое, как на губах? Пиксель становится таким, опять же, зависит от машинки. Моя машинка ставит такие более крупные пиксели, поэтому на бровях мне крупные пиксели не нужны. Скажем так, для легкого воздушного прокраса я все-таки уменьшаю. Чтобы такие прям были аккуратные, легкие, да, напыление тоненькое, были, да, точечки да, маленькие, маленькие да. были. Сколько по времени у тебя занимает обычно процедура именно вот бровей? Бровей, ну, максимум 2 часа, где-то час 40. Да-да-да, в среднем час 40. Очень редко, когда там до 2 часов. А сколько проходов ты делаешь? Проходов делаю много, может быть и 5, и 6. И ты работаешь с одной стороны, да? Ты не ездишь вокруг... ты Просто, скажем так, поворачиваешь голову клиента, да, для удобства? Да, я не стесняюсь. Поворачиваю, прошу повернуться. Также проверяю вылет иголочки. И начинаешь ты с дальней брови, да? Да, с левой получается. Скорость я увеличиваю. Примерно а, до есть, побольше, побольше да. 5,1, можно 5,2 даже, так если так. кожа поплотнее. Да? Ну, в принципе, пока сейчас 5,1 оставим и максимально, насколько возможно, на меня поворачиваемся. Как ты ставишь руки? А, руки. Смотри, выреженная надбровная дуга, да? У -у -у. То есть здесь косточка будет более плотная, поэтому где помягче, сюда на лоб немножечко вытягиваем. То есть он, наоборот убираешь от косточки? С косточки, да, да убираю. Мизинчик опять же рядом с зоной работы. На бровях, в принципе, у меня движение в основном на себя. но ну, может быть, иногда полумаятник. Полумаятником это как? Ну, то есть я как бы вернулась, да, смотри, вот я как угу. бы работаю, и у меня слегка, может быть, чуть-чуть проскальзывать движение ну, есть, маятниковое. Да-да-да. И сразу же начинаю движение на вылет, немного выходя чуть-чуть из формы. Потому что, в принципе, у модели как свои бежать, брови широкие, да. Нам здесь какая-то чрезмерная ширина, она не нужна. А как ты добиваешься того, чтобы были такие воздушные края? Вот как раз таки выходом вот, типа, за, контур, да. ножичка, за контур, да, выхожу за вытешь, контур, да. Но он, при сожалению получается, все равно становится меньше, меньше, да? да. И, и как раз за той и... форму, которую ты показываешь клиенту, ну, да? да это как раз получается так. А людей не пугает, то, что они чуть шире становятся, чем я обычно всегда предупреждаю тоже перед началом процедуры, что брови сразу после процедуры чуть шире, угу. но это все временно до того момента, пока они заживают. И можно себя проверить, да, то есть как бы верно ли у меня нажим остается там, не остается диском влажным. Угу. Смотрю, что совсем прям чуть-чуть, можно еще немножечко поплотнее уложить. Тут у тебя штрихи, они такие более размашистые, да? Да, более размашистые, длинные. Где-то примерно сколько это? Да, примерно, мне кажется, сантиметр почти. Да, где-то так, мне кажется, тоже. И mm -hmm. движения такие, я бы даже сказала, вот на бровях все-таки хаотичные. Да? То есть я могу и так работать, mm -hmm. и потом раз, То есть уже не сеточкой. -то Нет, блоками, одному, да? вот, да, что прям четко блоками пройтись. Нет, такого не делаю. Главное просто плотненько... Да, так да плотненько, равномерненько заполнить. То есть как бы уже так приноровилась. И когда только начинаешь лучше принимать... Когда начинала лучше блоками, да? да, чтобы тебе понять и следить, что все ли у тебя в порядке со штрихом. Когда ты приближаешься к головке, ты, допустим, там... Нажим, может, у сильнее делаешь или именно уплотняешь просто по... А, нажим чуть-чуть, да, там более уверенно там я более работаю. Уверенно, да, да, в хвостиках так слегка, прям чуть-чуть. В головках кожа плотнее, поэтому чуть-чуть нажим можно увеличить. Ближе к головке по ощущениям клиенту может быть более чувствительное, естественно. По нижней части я сразу же прохожусь, стараюсь плотнее прокрасить. Чтобы закрепить форму? Форму, да, самое главное нижнюю линию. Смотри, Смотри, значит, вот, да, подхожу к головке, пройдет, да? здесь уже движение так вот, на себя, и солнышком, лучики такие. С солнышком? Ну, лучики, точнее, солнышко. Лучики вот так, да, то есть на как бы расходятся, да, чуть-чуть да, да. слегка, как бы раскрывается, как веером, да, У -у -у. вот отсюда ровно-ровно, и потом все пошло уже наискосок. И еще раз по нижней. То есть ты стараешься, несколько раз проходишься по низу, да, да. чтобы, получше чтобы прям получше закрепить форму. А поверху не потеряешь, не боишься потерять? Поверху нет, не боюсь. Самое главное для меня нижняя граница. Просто так как я сама новичок, угу. у меня получается, что... Не получается у меня таких воздушных верхних границ, угу. так как я боюсь потерять форму. А, и уплотняешь, да? Ну, и понятное дело, да, что я просто однородно прохожу по всей брови, то есть mm -hmm. у меня нет такого, что я могу как дымку сделать под конец, вот это вот все. Ну, это со временем, потому что ну, сейчас все-таки боюсь наношу потерять эскиз, да. что форма будет не совсем изменена. Наношу. Это анестезия, просто я заговорилась, не успела вам сказать. Наношу сейчас на брови анестезию, она может немножечко пощипать, так должно быть. Краску не стираю. А вот почему ты не стираешь краску? Ты вставляешь ее? Ну, я считаю, что так лучше проявится пигмент, немножечко полежит. И плюс еще лишнее протирание исключаю, чтобы лишний раз кожа не травмировать, чтобы не краснела она. А правую бровь я начинаю прокрашивать с головки. Угу, то есть ты с головки начинаешь и к кончику вот так? хвосту, да. хвосту. Не боишься заглубиться в хвосте, если учитывая то, что обычно… Нет, я же уже примерно поняла свой нажим. Новичкам лучше, наверное, начинать только с хвоста, мне кажется, да, ей. Лучше интересно. с хвоста и каждый раз проверять все свои движения, проверять обязательно, чтобы не заглубиться. А, по поводу головки бровей какой бы ты совет дала начинающим? По поводу головки бровей? Да. Ну, допустим, они а, получаются или разные, или недостаточно нажимаем, получается. Ну, плохо остаток идет на начале бровей. Получается обязательно использовать ручку пилот. И если ты видишь, например, стираешь эскиз, да, ты видишь, что все, там ручка почти закончилась. Если в следующий раз ты еще сотрешь, то все окончательно уберешь, да, угу. тогда можно еще брать зубочистку в пигменте, обмакивать и себе намечать точечки дополнительно, чтобы потом, когда ты вернешься, опять по ним, по ним пройтись. И вот, видишь, ты прям за границу вылетаешь. Немножечко, да, Немножечко прям, чуть -чуть. да, да, да. Здесь брови широкие, поэтому нам слишком много не нужно. То есть у первого прохода задача в основном такая, что ты повреждаешь кожу, чтобы нанести анестезию, да? Нанести анестезию. И чтобы и закрепить остаток закрепить, эскиз. да, эскиз. Такой легкой дымкой, ты закрепляешь эскиз, да? да? И на бровях мне больше нравятся такие движения именно на вылет, да, то есть наискосок. Угу. Они такие пушистенькие, да, получаются. Да и глаз сама по себе 0,25 довольно-таки тонкая, да? И... Ну, она все равно, да, как бы заметно, что пиксель такой более аккуратный Но, мне кажется поэтому с ней приходится проходить очень много раз ну, да может быть и плюс я же плотно не закрашиваю изначально то есть как бы у меня нет цели закрасить опять же плотно Все, стираю вазелином и раствором от себя да ты это делаешь ну, это, знаешь, на самом деле не сильно, это прям принципиально, как ты делаешь вот себя на себя. Ну, марки даже не стоишь. Да, видишь, марки достаточно хорошо остаются. Кстати, здесь, может быть, будет не очень много проходов, потому что, во-первых, нам не нужно сделать прям яркие-яркие брови, потому что цвет, видишь, такой Довольно русый у клиента, да. Второй проход у меня, в принципе, идентичный первому. Ну, в принципе, такой же и по нажимам, да, и по насыщенности идет. Нажим, да, мне нравится. В принципе, я уже поняла, какой. Ты просто уплотняешь то, что уже сделал. Вот да. Столько брызг на лице. Это из-за волосиков? Из-за волос. Густой хороший рост и плюс штрих размашистый. Ты как-то защищаешь кожу клиента от брызг? Нет, просто потом вытираю и все. Ты штрихуешь под разными углами? Да, нет такого, что прям блоки-блоки. Угу. А Почему? Но, опять же, со временем приноровилась так работать, потому что именно из-за этого, мне кажется, прокрас более воздушный у меня получается. А у тебя есть какая-то логика? То есть ты… Логика, да, примерно. Конечно, все равно придерживаюсь, что по нижней линии все-таки движение идет параллельно чаще всего, а при выходе к верхней границе уже косые штрижки, более раскрывающиеся. Я вижу, что ты так размашисто проходишь по всей брови, то есть ты не работаешь как принтер. Ну как размашится по всей брови? А, в смысле принтер имеется в виду плотный? Ну, принтер, он выдает печать э, на бумаге, угу. начиная с начала текста, окончая, заканчивая м, окончанием. То есть там нет такого, что принтер вернулся и допечатал что-то. Ну, понятно. Ну, просто смотрите, я же прошла от хвоста до головки, м -м. в принципе тех движениях, которые да, я уже для себя наметила. И просто не стирая, обратно возвращаюсь к штыком. штрихам. Угу. Стараешься машинку держать вертикально, да? Да, под углом, прям 90 градусов. Это важно. Я видел, многие работают под углом, когда держат. Ты пробовала так да. работать? Ну, это же пигмент можно засадить, получается. Пигмент это больше подается. Точнее, иголка легче проникает в кожу. И есть вероятность, что можно сделать некрасивый прокрас. Но может быть иногда чуть-чуть под углом, если, например, кожа очень плотная, сложно выносить под углом 90 градусов, Но ну, тогда да, немножечко допустимо. У меня есть ультразвуковая, не ультразвуковая, а обычная щетка с контролем нажима. Ну такая электрическая, зубная. И она подает сигнал, когда ты нажимаешь слишком сигнал, сильно. Да? Вот машинки бы нам такие сделали. Прикинь. Идея. Гену было бы просто. Но сила нажатия же, она может быть разной для разной кожи. Но все равно же ты… Ну, тут еще участки, на самом деле, да. Тут, наверное, сложнее. Она будет каждый раз пищать. Например, тут один нажим, тут другой, тут уже третий. И ты же не будешь ее постоянно регулировать. Почему ты не используешь беспроводные машинки? Беспроводные? Ну, планирую critical купить. Не беспроводную машинку, а critical, просто блок беспроводной. И использовать а на батарейках машинку не на батарейках но ну, то что мне нравится шеен например там солтера по-моему называется у нее ценник достаточно такой высокий а китайские беспроводные типа mm -hmm. драгон mm -hmm. А как ты поступаешь когда выключает свет в студии Ну мне конечно такого не было но в планах приобрести как это называется там ну, аккумулятор что ли или что-то ну, в общем то что даст мне напряжение. Мы в студии использовали под каждым столом источник бесперебойного питания для компьютера мощного. Это, это позволяло закончить процедуру. Без, да? да, и питалась от нее и машинка. А по свету ты лампу не, не используешь какую? Вот такой же кольцевую. Да-да-да, 480, по-моему, как-то она там называется я вот сейчас протерла и вижу, что есть кое-где пробельчики. Я сейчас их все-таки пройду, а потом уже перейду на вторую бровь. Ну, когда кожа жирная, тут, конечно, не получится прям такие, вот знаете, как сейчас модные на Инстаграме, саболины и пушистые угу. брови, да? Потому что кожа сама по себе немножечко размывает пиксель. Ты двигаешь быстро? На какой скорости ты работаешь? 5,1. Она стандартная, видимо, для всех. 5,1. Ну, в среднем, наверное, да. Но плюс еще нужно, конечно, отработать на латексе и посмотреть, в принципе, на свой э, пиксель. Да? То есть если как бы тебе подходит этот вольтаж, то работаешь. Если нет, либо прибавляешь, либо убавляешь. А лазер есть в студии у тебя? Приобрела недавно, но еще не работала. Сколько ты занимаешься перманентным макияжем в итоге? Так, ну почти три года. Зимой вот будет три года. Как работала с э, заглублениями до этого? Не брала? Нет, ну ты все. А мои, которые приходят, если заглублениями корректором подчищала немножечко, но чаще всего клиенты, наоборот, хотят, чтобы поярче. То есть у меня не было такого, что я заглубилась и там синяя. такого не было. Просто более плотно лежит пигмент и он чуть холоднее, чем мне хотелось бы. А клиенты, наоборот, это видят, как что, все хочу вот так же чуть ли не всю бровь плотно и графично. Особенно почему-то возрастные клиенты любят брови поярче. Сколько проходов ты делаешь в итоге? Ну, в итоге могут и 5, и 6 проходов быть. То есть проходов достаточно много. С двух проходов не получится, да, уложить все? Ну, у меня не получается сделать, например, пушистые брови с двух проходов. Плюс я работаю разбавленным пигментом. А сколько капель разбавителя упустил, ты добавляешь? В среднем где-то на 5-6 капель, одну каплю разбавителя. Если кожа возрастная, то можно даже и больше разбавить. Мешаешь пигменты друг с другом? Мешаю, миксую всегда почти. Можешь объяснить, почему? А, ну, во-первых, слишком, например, теплый вот каштан, да, если положить, он, я его положу, он будет слишком теплый. Если я возьму холодный каштан, мне не нравится, потому что он по заживлению слишком холодный. И когда я делаю, скажем так, микс, да, миксуют, то в принципе нейтральное что-то получается. Ты корректоры добавляешь или пигменты другие? Пигменты. Пигментами. То есть корректоры я добавляю очень редко, и опять же, если возрастная кожа. На возрастной коже я побольше теплю. все, это почти готово, чуть-чуть сейчас. Хвостики волос выходят за границу перманентного макияжа. Ты так и оставишь? Нет, я это потом все уберу, почищу. А, почему ты в рамках хвостиков текущих не работаешь? Ты, ну, почему сделала бровь короче. Кутик? Почему короче? Ну, слишком она длинная туда уходит уже прям. <свист> Мне, в принципе, это не нужно. И хвостик вот здесь чуть-чуть потом я уплотню. То есть, как бы есть, <свист> а оно чуть-чуть. То есть сюда я нанесла повторную анестезию. А почему тут так много черного ты не стирала сразу? Где? А, вот а вот на этой брови? Первый проход, когда я делаю, я, получается, не убираю пигмент, чтобы лишний раз кожу не травмировать, не протирать. Смысл, да, как бы все равно мне это придется потом убирать. И наносишь анестезию, да? И сверху, да, поверх наношу анестезию. Ну и плюс, как бы в теории предполагается, что вроде бы как, когда пигмент полежит, он получше проявится. Ну, насколько это работает, аппликация? Здесь, наверное, знаете, как в плане самовнушения. Ну, по крайней мере, мне кажется, у меня работает. <смех> то есть, вот он мой первый да проход, легенький да, да. такой прям. Мне этого достаточно. Я форму вижу, плюс точки есть. На бровях ты работаешь без первичной анестезии? Без, да. Но я вообще с первичкой работаю только на глазах, и то в редких случаях. Какую анестезию вторичную используешь? А, Corona Colors. Corona Colors – это кто? Это фирма такая. У них есть еще ремувер. Это русская фирма? Честно говоря, даже не заморачивалась, не узнавала. Да, у меня вопрос, чем тебе не устраивает э, классический э, коктейль для обезболивания адреналин, финистер. Мне не всегда удобно пользоваться им, потому что срок годности у него ограниченный. Мне этого коктейля хватит в среднем где-то на 10-15 процедур. То есть, как бы за два дня я его точно не израсходую. Поэтому... 1 ноября мы выпускаем собственную анестезию, которую мы делали в течение года. И мы обязательно тебе пришли попробовать. Давайте обязательно попробуем. А какие требования к анестезии ты предъявляешь? То, что для тебя особо важно? Самое важное ну, наверное, опыт предыдущих коллег. То есть, как бы это я не просто из головы взяла, да, то, что увидела на сайте, ну дай попробую и закажу. То есть опираясь на опыт. Ну, это понятно. Это какими критериями ты руководствуешься? Что важно: срок годности, тягучесть или там а, прозрачность, а, цвет, да. а, Ну главное, чтобы она, да, немножечко все-таки такой была, скажем так. Может быть густоватая, она в принципе лежит хорошо. Ну хотя я, я ж коктейлем пользовалась, то есть как бы он жидкий и в принципе он мне не доставлял каких-то особых неудобств. Так сложно, наверное, сразу сказать, что прям вот. Самое главное, чтобы работала, выбеливала все-таки зону перманента. И в то же время не сильно. Как бы есть анестезии, по-моему, которые сильно выбеливают кожу и некрасиво. Потом уже для фото тоже. Здесь прыщик небольшой, я по нему угу. сильно не буду работать. Точнее, я его даже обойду сейчас. Как почувствовать, что ты э, дала правильную насыщенность, не стирая? Только с опытом приходит? Или есть какие-то... Ну, скорее всего, это больше, конечно, с опытом. Потому что изначально, когда я работала, конечно, поработала чуть-чуть. Проверяешь, поработала, блок стираешь, проверяешь, смотришь. И потом уже просто запоминаешь движение своей руки, да, нажим именно к этой коже. Какая кожа у модели сложная, простая? Кожа жирная. Ну, в принципе, ложится нормально. Просто бывают сложные и жирные, когда ты работаешь, а и все сочится. Здесь, в принципе, она жирная, но достаточно сухая. Я, да, у меня вопрос, а можно ли изменить тип кожи? Ну, например, вот у меня жирная кожа, чтобы она у меня стала нормальной. Нормальная. Ты не знаешь? Сказать, типа, меня саму там, такую просто. проблему мучает. Типа там, может быть, лосьоны, примочки, да. еще что-то. То есть, если у тебя жирная кожа, смирись, да? Все уже, да, смирись. Но ты можешь как-то, скорее всего, возможно, если есть какие-то процедуры. Но, честно говоря, вот так сразу сказать я затрудняюсь. А на какой коже работает проще всего? Наверное, на нормальной? На да? ну, нормальной, конечно. Там и пиксель ложится очень красиво, он сразу так проявляется. с Сухой какие проблемы? Сухой, с ней очень аккуратно нужно работать. Она такая, как промокашка в себя все впитывает. И получается, что очень да, легко заглубиться, да, некрасиво цвет положить. Есть, по сути, жирные все-таки попроще. Ну, относительно. Вот она у вас, в принципе, хорошая такая она, вот не сочится, хорошо принимает пигмент. А есть жирная, она такая рыхлая, и как бы ты на нее чуть-чуть да, надавил, кажется, вроде бы она толстая и должен был пигмент хорошо лечь, а на самом деле ты уже провалился туда и что-то там течет, пигмент некрасивый лег. Какие нюансы по уходу есть в зависимости от разных типа кожи? Или все одинаковые? Ну, немножечко там, если это жирная кожа, то Изначально да, как бы всем одинаково советую, независимо от кожи, первый, в первый день после процедуры каждые два часа промывать мылом, параллельно обрабатывать хлоргексидином. На следующий день обработка только хлоргексидином и не мочим, пока корочки не сойдут. А если кожа сухая, то еще обычно даю крем, который увлажняет. Какой крем? Я привезла, покажу, у меня есть. Ну, одноразов... не то чтобы одноразовый а дозированный там. А у тебя есть информированные согласия, которые ты даешь клиентам? Они, ты сама их печатала? Информированные согласия, памятки по уходу. А памятки по уходу нет? Памятки по уходу я в электронном виде отправляю. Угу. А да, где ты берешь памятки? Просто в. Виде... Ну, я сама просто оформила его и готовый шаблон отправляю. Это текст или графический файл, что фотография. Просто текст. У нас есть в NE Digital Pack для мастеров угу. заготовленные памятки, которые можно просто в виде картинки отправить клиенту. Хорошо. Это удобно, там красиво все, аккуратно, все учтено. Кстати, скачать NE Digital Pack можно бесплатно по ссылке в описании к этому видео. А Мы сейчас работаем над тем, чтобы над сервисом, который позволит клиента нашего магазина при заказе, заказать дополнительно памятки с его данными, с его номером телефона, с QR-кодом, ведущим на его страницу в Instagram, с названием его студии, адресом и так далее. Для того, чтобы он передавая эту памятку, может ее распечатать или мы можем распечатать за него и вкладывать в заказ. Да, это удобный сервис. А у тебя бывают проблемы с клиентами, которые говорят «Вы мне не говорили об этом?» Нет, потому что обычно после процедуры я максимально, скажем так, консультирую. То есть если человек у меня первый раз, я стараюсь провести консультацию, уделить внимание, узнать какие у него там вопросы, боли, потребности, и потом уже приступаю к работе, плюс еще, конечно, дополнительно даю информированное согласие. В сети наших студий у нас ввелась аудиозапись всех процедур и она сохранялась в архивах, и в случае, если клиент говорил, мне об этом не говорили, то поднимается архив и смотрится, говорили клиент об этом или нет, и отправляет клиент. Более того, мы пошли дальше, и мы на... да, делали опросник такой для клиента, то есть мастер обязан был после процедуры или перед процедурой, в зависимости от вопроса, Задать клиенту определенные вопросы, сказать, вы вот смотрите вот здесь и здесь, как вы думаете, что будет? Она вот то-то, то-то, и клиент отвечает. Ну, как маленький такой инструктаж проходит. Угу. Это по позволяет, как правило, избежать недопонимания, которое может возникнуть. Как ты контролируешь симметрию в процессе? Я смотрю, что ты не, не сажаешь клиента. Я посажу, когда вот я закончу эту бровь, я с этой проверю. А так у меня остаются точки... И плюс видно же уже все равно, где лежит пигмент. На второй брови точек нет уже, да? Ну, уже нету, да. Поэтому сейчас я, когда завершу эту бровь, я попрошу присесть и потом уже проверю симметрию. Как ты думаешь, клиенты, насколько клиенты придирчивые видят симметрию или асимметрию? Вот твои. Mm. Как часто у тебя бывают претензии, что я приехала домой, у меня брови разные? Ну вот честно, у меня такого как бы никогда не было. Единственный случай у меня был, правда, но там абсолютно не мое. Как бы она пошла и сделала ботекс. А и как бы мне сделала фото из-под лоби, так смотрит как-то криво, да, и присылает, что вот у меня кривые брови. Причем я поначалу, когда только начала работать, взялась за этого клиента. У нее, причем был старый татуаж. И я считаю, что на тот момент я очень хорошо ее вывела форму, и она как бы мне кидает претензию. В общем-то, я с ней договорилась о встрече, после того, как полностью все заживет, когда успокоятся все ее там, манипуляции с ботоксом, и все, она пришла ко мне уже, абсолютно нормально все было. Сколько капель пигмента уходит у тебя на процедуру? У меня много уходит, прям капель, наверное, 20. Особенно, если, опять же, зависит от роста, от размера брови, да, толщины. Ну, в среднем, если вот на такие брови, то капель 20 точно уйдет. Мы вводили нормативы 6 капель на процедуру. Как ты думаешь? Ты справилась? Ее нет. Это правило относилось даже к тем, кто приходил вновь работать? То есть как -то нет, нет, к новичкам нет, конечно. Но мы регламентировали, да. Может быть, я совру сейчас, но там какое-то количество капель мы ограничивали. Не знаю, по-моему, 6 это вообще. Ну, может быть, я еще работаю. У меня как бы много пигмента уходит вот именно. То есть я его протираю, да, на это. Может быть, как-то себя контролирует, но я в этом себе не контролирую. Мне важен результат. У тебя работает 13 мастеров в студии. Например, Они только да, в твоей. Здесь. И ты вынужден как-то регламентировать Все количество классные. расходников. В итоге мы сделали, что у каждого свой ящичек. Угу. Они там эти ящики каким-то образом на замочке закрывают. Как ты думаешь, в вот такого результата, который ты добиваешься, в течение какого времени минимального, можно, можно сделать это за 20 минут? Вот брови нарисовать, да. так закрасить? Я думаю, нет. За 30? Ну ну, час, наверное, можно, если уж прям так оптимизироваться, точнее, собраться и час, наверное, да, можно. Именно прокрасить, наверное, да, час где-то. Ну, хотя, опять же, зависит от техники. Смотря в какой технике работает мастер. Смотря, опять же, пигментами. То есть я пигмент же разбавляю, но у меня более такой разбавленный получается. Мне его приходится чуть плотнее укладывать из-за этого. А зачем ты разбавляешь, почему чистым не работаешь? А, ну, опять же, страх того, что могу заглубиться, цвет некрасивый получить на выходе. Флэшбэк и вьетнамский синдром с обучения. У меня? Да, да. Ну, ну, у меня не было такого обучения в плане. Это я просто уже Лени тогда, я когда помню, начинала, я писала в личку ей, узнавала, спрашивала ее. То есть, как бы я изначально работаю на ваших пигментах. Я отучилась mm -hmm. на других, но я на них так и не поработала. То есть, как бы, не внушила мне. Как тебе обучение, которое ты прошла? Ну, в целом, так, нормально, 50 на 50, скажем так. Просто были моменты, на которые я, например, Просто из-за силу того, что у меня не было опыта, я не могла акцентировать внимание, да. Хотя, когда я пересматриваю, там иногда бывает видео, смотрю, да, человек мне про это говорил, но я сквозь ушей просто это пропустила. Как ты думаешь, можно ли по мастер-классам реально стать лучшим мастером? Да. Ну, не лучшим, а луч, ну, лучшим, я лучшей версии себя, да, да. Ну, я думаю, да, можно, потому что все равно же какие-то моменты вот точно так же, не обязательно прям там, кататься по мастер-классам, да, постоянно. Можно какие-то моменты услышать для себя, да. Вот, например, ты работаешь, работаешь, и на чем-то у тебя затык. Ты не понимаешь, в чем, почему. И, в принципе, просмотреть, у меня скажем вопрос. так, бюджетный вопрос. У меня вопрос ко всем, вернее, просьба ко всем, кто смотрит это видео, пожалуйста, напишите в комментариях, в чем у вас затык, то есть где ваша сложность, на чем вы спотыкаетесь, где ваша слабость. Это действительно очень интересно. Скорее всего, это типовые ошибки, и исправив которые вы сильно будете удивлены качеством своих работ в хорошем смысле. Дай, пожалуйста, три совета, которые ты бы дала человеку, который только-только начинает свой путь в мире татуажа. Вот с учетом того, что ты три года работаешь, у тебя есть опыт, ты стал амбассадором, ты достаточно успешный мастер. Три совета, если бы человек только-только прошел обучение, вот как ему быстро получить навык и как ему быстро вырасти? Ну, в первую очередь, мне кажется, нужно выбрать, конечно, школу, да, в которой ты учишься, потому что все-таки это фундамент уверен, и уверенность. Второе, обязательно тренироваться на латексе, отрабатывать свой штрих, потому что от качества штриха зависит качество. Заживление. Мало того, что да, клиент должен ухаживать, это все понятно, но и то, как мы прокрашиваем, от этого зависит успех, приживаемости пигмента. Ну а третье, конечно, все-таки посещать мастер-классы. Можно очные, либо онлайн. А, то есть тут уже по ситуации. Окей, okay, три совета. Это выбрать школу правильно. Второй совет – это работать на латексе, тренироваться дополнительно. И третий совет – это посещать мастер-классы или смотреть онлайн на YouTube. Окей, давай их раскроем. Какие критерии к выбору школы, какие ну, давай, три важных параметра для выбора школы ты посоветуешь? Вот что критически важно? Критически важно количество моделей, наверное, все-таки. Сколько, вот, сколько моделей должно быть норм, вот так, чтобы окей, школа прошла? Ну, я думаю... Три модели, как минимум, мне кажется, наверное. Ну, может быть, это лишнее? но ну, две точно. Две, там, например, на брови, на глаза, на губы. но ну, это прям минимум, мне кажется. Если больше, то вообще круто. Девять моделей. Девять на каждую зону 9. или вообще Девять моделей на каждую зону. Ну, это вообще просто шикарно. Ну, а насколько это оправдано? Потому что это будет стоить, там условно, в два раза дороже или в три раза дороже. То есть, где эта золотая середина? Сколько моделей для базы является ОК? Ну, тут, наверное, зависит еще и от ученика, который приходит. Если он, например, абсолютно из, э, скажем так, не владеет навык, даже навыками рисования, да, не то что уж там художник, понятное дело. То есть художникам легче в этой профессии, мне кажется, так. Либо человеку, который имеет навык рисования, опять же, повторюсь. Наверное, ему не нужно будет, в принципе, рисовать долго да, учиться. Самое главное здесь, опять же, прокрас, качество прокраса. Но качество прокраса мы можем улучшить и на латексе. Не обязательно так много тренироваться прямо вот на коже. Ну, конечно, опыт, он имеет значение тоже, да, кожи разные, подход к каждой кожи индивидуальный. Сколько? Вот от скольки моделей, ну, ты сказала, два? Ну, вот ну вот, две – это ну, минимум, да. мне кажется, прям. Вот. А вот а, а, оптимум, да. оптимум? Ну, давайте буду отталкиваться от себя, потому что, опять же говорю, у каждого да. разные критерии. Но ну, я думаю, что три-четыре. Да. Это первое количество моделей. Что еще? На что еще обратить внимание? А. Количество, наверное, дней обучения, посвященного именно разбору, да, качеству даваемого материала. То есть не просто, что нажми сюда, нажми туда, и как бы получишь это, да, а более детально рассказать, раскрыть, там, например, строение кожи, как себя ведет пигмент со временем, может быть, там, состав пигментов. Зачем мастерам знать состав пигментов? Ну, например, если захочет удалять брови, да. Тот же, например, вот я например, начну свои удалять, чтобы я понимала, что может быть при воздействии лазерного луча и данного пигмента, чтобы не вывести там... А состав знать зачем? То есть это же никак не влияет. Состав не влияет. Ну, у тебя состав одинаковый может быть у двух пигментов, и один уходит через морковный цвет оранжевый, второй уходит нормально. Не надо... Мастеру обычного в моем мнении, не надо знать состав пигментов. Нужно понимать технику удаления пигментов, нужно понимать, насколько они безопасны, насколько асептичные среде они упакованы, насколько сколько они хранятся. Потому что будет там двухвалентный и трехвалентный оксид железа, вот скажи, ты какой выберешь? Да, честно говоря... Не... Да. А температура какая, Женя, должна быть железа для того, чтобы ты вот определилась, что это вот то, что надо? Понимаешь, да? То есть тебе состав не нужен, и ты даже прочитав про, да? прочтя состав, ты нет. Это, наверное, для общего развития прикольно и интересно, но да, когда на базе это абсолютно точно, как мне кажется, не нужно. Хотя это твое мнение, ты считаешь, что это нужно? Наверное, правильнее. Ну хотя бы элементарные какие-то знания нужно же в этой области дать, чтобы человек понимал, с какими пигментами он работает. Окей. Okay. И третье, то есть ты на первое место ставишь количество моделей, на второе место это глубину погружения в теорию yeah. и разбор. И на третье место что у нас будет? На третье. На ну, практика, само собой. Это одно и то же, да, получается. Количество моделей и практики. То есть, смотри, я, я ставлю себя на место человека, который хочет обучиться, что для меня было бы важно, наверное, это экспертность самого тренера. Сколько человек он подготовил, сколько он набил уже шишек, какого качества у него работы, насколько часто и хорошо он работает, как, как, какая обратная связь в социальных сетях от него, насколько комфортно мне с этим человеком будет работать, слушать Я его. Да, а ты вот ставишь на первое место количество моделей, на второе – теоретическую обработку, отработку. На третье – вообще даже не знаю что. То есть для тебя ты выбирала школу, не обращала внимания на экспертность тренера? Выбирала. Мне интересно было, например, в тот момент, что это обучение индивидуальное. То есть как бы из каких параметров да, я исходила, чтобы обучение было индивидуальное. Ты индивидуально училась, не в группе? Да, нет, не в группе. Вот. Естественно, на тот момент, прям, скажем так, большой популярности Инстаграма не было еще, мне кажется, по крайней мере. Либо я просто не знала тех мастеров. да которым бы, может быть, я пошла бы учиться на базу изначально к ним. Я к процедуре вернусь. То есть ты работаешь mm -hmm. сейчас от нижней границы, вверх поднимаешь. Okay. Я вижу, что ты небольшую линию провела внизу, да? Ну да, слегка чуть-чуть поплотнее. Mm -hmm. Тебе важно, чтобы она не осталась, чтобы был градиент от нее? И растение. По нижней границе я градиента не делаю. У меня чаще всего там более плотно лежит пигмент, но это не значит, что он там лежит графично. Я имею в виду, эта граница, она будет видна после того, как ты закончишь, нет? Mm -hmm. Нет. Нет, okay. окей. То есть эта линия видна не будет нижняя. Хорошо, второе. Про школу мы сказали. Второе. Это, о чем мы там говорили? Три способа роста для мастера. Три способа роста. Ты сказал, первое – это выбрать правильную школу, uh -huh. второе – это тренироваться на латексе. Yeah. Скажи, пожалуйста, вот, например, я мастер, который продолжает уже работать, как ты думаешь, сколько я латексных листов должен использовать в месяц для того, чтобы считать, что достаточно хорошо отрабатываю? Один, два, пять, десять, сто. Или, может быть, есть какие-то критерии, когда я понял, что я красавчик и латекс можно выбрасывать? Ну, смотрите, опять же, так вот четко сказать, сколько листов нужно. Ну, как бы такой вопрос, зависящий от способности, опять же, да, человека. Но это, наверное, скажем так, успех – это 90% усердия. Да? И, наверное, нужно тренироваться как можно больше. Ну, прям по количеству латексов, ну, хотя бы, по крайней мере, ну, пару-тройку бровей желательно проштриховать. Особенно, если ты начинающий мастер, еще больше, значит. То есть, когда ты уже понял, руку набил, этого достаточно. А когда ты только начинаешь, то мне кажется, ну, если даже в день <coughs> там, одну сторону хотя бы заштриховать, ну, где-то 15, я думаю. А ты на латексе формируешь брови или ты на латексе формируешь какие-то… Изначально формировала штрих, старалась отработать штрих, потом брови. А штрих ты сама а, постигала или через ютубчик Лены? Ютубчик Лены в первую очередь, после базы у меня был, потом мастер-класс был. По штриху? А По штриху нет, что касается штриха, именно вот у Лены смотрела мастер-класс, получается, видео, да, там? Да, видео будет по ссылке в описании, переходите, смотреть. Я полностью прошла этот курс, без тренера, просто сама. Ну и потом уже так, в течение работы просто брови штриховать начала. Короче, такую, а как понять, что ты уже все, нормы можно. Ты сейчас штрихуешь на латексе, либо уже, уже не штрихуешь? Ну, периодически штрихую все равно. То есть, несмотря на то, что ты амбассадор, ты достаточно хороший мастер, ты все равно иногда штрихуешь. Ну, проверяю, да, форму. А... Особенно если перерыв был, например, там, ну, не знаю, в отпуске я там была, либо там в выходной даже был, все равно как бы. Стараюсь поштриховать. То есть ты постоянно держишь себя в тонусе, используя латекс? Ну, стараюсь, да. Здесь есть, у Лены есть гениальная идея абсолютно, mm -hmm. как она считает. Сделать полноразмерную голову и к этой полноразмерной голове поставлять жидкости двухкомпонентные. Ты наносишь их на место, где ты будешь штриховать, mm -hmm. и даешь 5 минут, и у тебя получается искусственная кожа. Да. И ты, соответственно, отштриховав, угу. понимаешь, что ложится намного лучше, чем латекс. Там эффект тендаля, она полупрозрачная и прочее. Насколько это было бы интересно тебе? Ну, мне кажется, было бы очень интересно и круто максимально так приблизить. Сейчас я буду по симметрии немножечко волоски угу. убирать и потом посажу, посмотрю еще. Напишите в комментариях, интересна ли вам эта идея. Если да, то мы обязательно этот продукт выпустим. – Скажите, а голова же будет постоянно одна и та же форма? – А Нет, они разные, мы сделаем разные формы, там и детская голова, и мужская голова, и азиатская, и глазницы выпуклые, и впуклые, и разные. – Губы разные. – Губы разные, да. – Глаза же тоже. – Да, там будет 5-6 основных типажей, используя которые мастер сможет уже… Очень классно прокачиваться. но ну, насколько я... Я думал, что ты вообще не работаешь на латекси. Думаю, зачем есть кожа, нет? Ну, это не прям вот у меня стабильно, правило каждый день четко, но все-таки... Давай к процедуре вернемся. А что Да, ты сейчас я делаешь? сейчас просто коррекцию делаю волосков, убираю то, что лишнее, уберу, а, потом угу. посажу клиенты и еще раз проверю по симметрии. Удалять больнее, да? Угу. Немножечко потерпите, сейчас чуть-чуть мне нужно убрать. Такое ощущение, что, что то там ковыряют. Прям. Клиент совершает очень правильный поступок и не выщипывает брови. Да, это просто идеальная картина. Просто у клиента маленький ребенок, ему некогда. Это супер, вам спасло ваши брови. Потому что мастер все-таки сделает это качественнее. Ну и плюс у нас уже есть форма, и мы видим, что лишнее, да, что уже нужно оставить. Как, Кстати, знаешь, какая идея, смотрю, ты выщипываешь брови, это означает, что, скорее всего, они вырастут вновь через какое-то время, правильно? Конечно, правильно? А что если обратиться к услугам лазерной депиляции и вот те бровки, Выставлять? которые выходят, да, выходят за границу перманентного макияжа уже после того, как ты понял, что процедура Тебя устраивает, форма тебе устраивает, убрать вот хотя бы внизу вверху, я так понимаю, что, наверное, стоит. Не... Наверху не стоит, да, потому что тут, в принципе, вот такое нужен. Насколько это нужно делать или нет, как ты думаешь? Насколько это напряжно клиенту. Если он как бы он занятый, да, там, постоянно нужно следить за этим, то, конечно, ему было бы круто все сделал и свободен, да. Ну, плюс еще зависит от того, насколько форма действительно удачная, красивая, и плюс веяния моды всегда меняются. Если человек как бы. Готов носить одну и ту же форму, то в принципе, да, пожалуйста, делайте. И мода действительно очень сильно меняется. Буквально сколько там? 15 лет назад еще тонкие, были сейчас широченные, поэтому мне кажется, не стоит. Вопрос тогда смотри, по латексу мы решили. Я удивлен, что мастера так пользуются латексом активно. Ну, особенно вот зону глаз я стараюсь отрабатывать прям. И третий путь к успеху, третий шаг на пути к успеху ты назвала э, мастер-классы, mm -hmm. в том числе mm -hmm. онлайн-мастер-классы. Mm -hmm. Какие форматы мастер-классов ты посещала и какие ты считаешь наиболее эффективными? Mm -hmm. а, это индивидуальные или групповые, с отработкой, без отработки. Mm -hmm. Может быть, кто-то из мастеров, которого ты посещала, который повлиял на твою работу, ты можешь его сейчас абсолютно точно порекомендовать, мы это будем только приветствовать. Ну, смотрите, по губам я ездила на очный мастер-класс, и это был индивидуальный мастер-класс. Ездила я к Лене Ждановой, и мне очень ее понравилось. Этот человек меня реально зарядил на качественную работу, да? то есть повысило качество моих работ после ее мастер-класса. То есть сам человек по себе такой расположил к себе, интересно достаточно рассказала подробно, по бровям у меня был мастер-класс у даши шикшаевой был небольшой небольшая группа была у нас было двое тоже формат меня вполне устроил слишком большие мастер-классы я не рассматриваю может быть если уже в принципе как вариант, если ты прошел онлайн-мастер-класс, да, и тебе чего-то не хватает, ты к этому же мастеру можешь пойти на групповой мастер-класс. А ты проходила онлайн-мастер-классы? Я какие-то делала, то есть, точнее, я училась и по онлайну, а потом все равно еще индивидуально, mm -hmm. либо в мини-группах. Скажи, пожалуйста, на мастер-классе э, мастер, какие основные вещи исправляет тренер? Я сейчас предположу, а ты скажи, так это или нет. Mm -hmm. Первое – это постановка рук. Второе – это нажим. И третье – это ошибки, связанные с иглы, какие-то, может быть, скорость и так далее. Или какие-то были моменты, которые действительно раз и щелк, и поменяли твою работу. Вот что конкретно после мастер-класса оказывает на тебя влияние? Какую сферу мастер, к которому ты приезжаешь, меняет он? Вот в твоем случае. Для меня был важнее, было важнее узнать, да, правильно ли у меня штрих, потому что, в принципе, рука поставлена, но качество штриха я не понимала, то есть как бы мне вот нужно было именно вот это вот движение, особенно маятниковое движение, мне как бы помогло, улучшило мою качество работы. То есть тебе поставили штрих? Я думаю, да, но, естественно, потом еще отработки. Дополнительно, да? То есть ты понял, как делать, и это не значит, что ты должен бросить и все. То есть латекс, опять латекс. Отрабатываешь, запоминаешь это движение. Ага. А чем онлайн, вот по факту, отличается от офлайн? Вот, ну, отлично. Ага. Вот сейчас стоя, стояли бы здесь зрители, они бы не через камеру смотрели, а стояли бы прямо здесь. В чем разница? Ты можешь сказать? Но смотрите, если это индивидуальный мастер-класс, то, конечно, все-таки я бы предпочла онлайн. Ой, то есть офлайн, то есть именно вот чтобы тет-а-тет, -а -тет, да, человек видел, что я делаю, и он мне прокомментировал, потому что мне именно важно самой поработать и чтобы на меня со стороны посмотрели, что я делаю, так, что не так. Короче, нужно, чтобы был тренер, который указал бы на твои ошибки. Если будет стоять так же камера. И на той стороне будет онлайн-человек, который говорит… А, ну, есть". может быть, поняла. Насколько это э, рабочий, рабочая история, как ты думаешь? Ну, мне кажется, рабочая все-таки лучше, чем просто чисто онлайн. Потому что видно же, как человек красит и мастер видит, сразу обратную связь получает. Угу. Ну, наверное, нет возможности прям поставить руку – это сюда, это дави, прям вот распределить. Ну, объяснять, скорее всего, просто сложнее, чуть дольше, может быть. А так-то все равно же видно. Ну да, нажим твой не прочувствует. Но в принципе, нажим-то особо я бы не сказала, что прям чувствуется. Твой нажим будет меняться еще в зависимости от равномерности штриха. Как бы руку успокоил, да, и нажим сам собой как бы начинает так более равномерный. Всем онлайн-школам на заметку берите обязательно кураторство такого формата. Интересно, насколько оно будет востребованным. Прямо мне любопытно. При офлайн мастер классах мне кажется, еще важна такая обмен энергиями, когда ты смотришь на более успешного человека, более прокачанного в этой технике, ты понимаешь, что… Ну и плюс, когда ты вживую с человеком общаешься, как-то заряжаешься от него. А, что касается фотографирования работы, а, у нас огромное количество заявок мы получаем от людей, которые хотят быть нашими амбассадорами. Ну вот из, наверное, 100 заявок одобряется одна, угу. чтобы ты поняла, вот процент. При этом очень часто мы людям пишем самостоятельно, говорим, что не хотите быть нашим амбассадором, потому что у вас прекрасная работа. Сейчас я буду проверять симметрию прокрашенных бровей. Использую обычную нить, портную, ну, либо там швейцу. Ты каждый раз новую используешь? Обязательно, конечно, новую, индивидуальную для клиента именно для этого. На нити у меня нанесена бровная паста. Я ее слегка вот так вот. Размазываю, чтобы линии были более четкие, ровные, нежирные. И все. Так, выравниваю клиента. Прошу посмотреть, мне в центр переносится. как ты тренируешь глазомер глазомер уже просто со временем натренировала изначально использовала линейки рисовала эскиз карандашом а потом уже постепенно перешла даже не то чтобы постепенно просто для себя приняла решение что нужно тренировать глазомер и все я начала рисовать проверяла себя по фото то есть отрисую эскиз сделаю фото проверю Опять же, глазомер тренируется, когда брови рисуешь на латексе. Одинаково, не просто одну бровь нарисовать, отработать обе брови. А, скажи, пожалуйста, почему до сих пор ты не освоила волоски? В чем сложность? Сложности? Наверное, нет сложности. Просто сейчас я как бы изначально, да, я очень быстро считаю для себя. Я начала делать растушевку на веках, и я до сих пор еще вот. Скажем так, в этом копаюсь. То есть для меня важно, чтобы был результат хороший, изначально не просто ну, как бы абы как бы начать сделать, да. А для меня важно качество, опять же. И... Ты тренируешь волоски на латексе? Нет. Не делаю. А почему даже не начала? Ведь волоски это всегда x полтора, может быть, по прибыли мастера. Это самая востребованная процедура. Но и самая сложная. Самое сложное, да, бесспорно. Слушайте, наверное, потому что хочу разобраться в этих зонах больше. Губы, брови, глаза. И как бы потом уже вникать в, другое, в другую технику. Но Сейчас уже да, наверное, просто были какие-то такие моменты, что уже понимала, что надо разбираться тренироваться, изучать эту тему. То есть ты не чувствуешь достаточно уверенность в существующих техниках в своих в растушевке для того, чтобы переходить к волоскам, правильно я понял? Но сейчас уже как бы все равно спокойнее увереннее стало работать, и поэтому я же говорю, уже задумываюсь, что скорее всего в ближайшее время я освою эту технику. Уже готова. И морально, и физически и. Как ты будешь осваивать? Подскажи, пожалуйста, путь. путь. Вот ты же видишь какую-то дорожную карту, что я сделаю сначала это, потом это. Давай поделись с нами. А, ну, у меня есть же еще курс, который. И точнее, он сейчас всем в доступе. У Лены был же курс волоски. Обязательно начну с него, посмотрю. В принципе, движение, как нарисовать волосок, я уже примерно для себя понимаю, да? Вот. И. Отталкиваясь от этого, буду дальше думать, что нужен ли мне индивидуальный мастер-класс. Либо... Кому вот. пойдешь на индивидуальный мастер-класс? По волоскам? Угу. Не смотрела еще. Но, естественно, выберу уже как бы более, скажем так, подойду к этому вопросу. За кем из мастеров следишь? Даша Шекшаева, в первую очередь. Мой любимый тренер. И, в принципе, я у нее училась на брови. Потом еще нравится... Анна Васильева. Я первый раз слышу этих людей. Это супер. Мы изучим обязательно, кто они. Это молодые девчонки, да? А из. А вот э, такие, кто имеет в медийном пространстве большой весы на кого-то подписчики. Ну, Лену я уже просто не называю, потому что это априори у меня уже, ну, то есть, как бы, <laughs> это моя база. И... Естественно, Лену смотрю. Ну, смотрела, и когда у нее были прямые эфиры, очень почти каждый прямой эфир я выходила, смотрела, старалась не пропустить. Просто вопрос был за работающими мастерами, я так поняла. Как ну, бы именно так. вот уже сейчас. да? Ты планируешь обучать? Да, планирую. Угу. С базы начнешь или на мастер-классы тоже будешь принимать людей? Я думаю, что мастер-классы, наверное. Может быть базу но базу скажем так чтобы дать опять же качество да нужно прям вот проработать все чтобы человек от меня ушел там он, ну, он начал работать не бросил там это все дело чтобы ему стало по крайней мере понятно куда он вошел да Потому что с мастер-классами, мне кажется, уже, в принципе, человек многое знает. Ну, по крайней мере, может быть, опять я по себе сужу. Когда я ходил на мастер-класс, я посмотрел много онлайн-уроков. То есть какие-то элементарные вопросы я уже не задавала. Сколько будет стоить твой мастер-класс? Ну, в районе, может быть, 30-35. Угу. С отработкой или без? отработка С отработкой обязательно. Сейчас ты добавляешь насыщенности всем бровям или где-то ну, в местах в смысле, закрашиваешь? Где, да, какие-то места, если мне вот по симметрии что-то не понравилось, да, я их более детально прокрашиваю, и плюс еще чуть-чуть по нижней границе еще яркости добавляю. В конце процедуры наношу гель на брови для укладки Vivienne Sabo. Одноразовая щеточка обязательно. Сколько стоит одноразовая щеточка? Ну, прям поштучно я их не считала, а так пачкам рублей может быть. 100-150 ну, брови и вторую. По поводу фото да стараюсь делать ловить свет чтобы он был теплым на фото примерно такой ракурс смотрим вверх чуть-чуть чуть ниже вот. Ну то есть я уже примерно для себя какие-то ракурсы наметила привыкла к которым Только стараюсь снять. чтобы искажений не было самое главное в работе то есть ее мало опять же красиво сделать еще красиво фотографировать. На видео можно заснять тоже. И также дополнительно еще и макролинзу использую. Тоже красивые фотографии с ней получаются. Глаз примерно в центре сетки. Красиво, когда один глаз в кадре и второй тоже попадает. Мы завершили мастер-класс, делали пудровое напыление, ну, либо растушевка. Цель у нас была сделать более, более симметричными, эта бровь у нас была более приподнятая, это более ниже. Получается, мы эту бровь сверху чуть-чуть нарастили, эту, в принципе, я почти не трогала, немножечко только скорректировала волоски, удалила их. Я думаю, что мы с задачей справились, по цвету, по симметрии мне нравится. По уходу, значит, даю мазь, нужно будет наносить по контуру бровей на ночь, чтобы слегка увлажнялись корочки. Какого-то там заживления, быстрого эффекта она не дает. Чисто улучшает просто ощущение клиента, более комфортно клиенту. Кожа не стягивает, сухости меньше. Это в том случае, если стягивает и сушит. Если нет такого, то вы можете ей не пользоваться. Держите. Если у вас есть вопросы или появятся вопросы после просмотра этого мастер-класса, обязательно оставляйте свои комментарии, задавайте, не бойтесь, на все отвечу. Всем спасибо за просмотр, пока!